В свою очередь преподаватели Елабужского института КФУ познакомили Тобиаса Бауэра со своими трудами и инновационными подходами в подготовке учителей. Ученые устроили дискуссию о сходствах и различиях систем образования двух стран. Круглый стол был полезен для обеих сторон, поскольку это возможность не только найти пробелы в подготовке, но и перенять зарубежный опыт для повышения качества работы. Лекция мне очень сильно понравилась, особенно сравнение методики в Германии и в России. И в целом...